Сейчас будет легкий обзорчик Синдзимол Хургада. Вот мы приехали в и идем за покупочками. Справа мы видим оператор Оранж. Ну как? Ну как же без Макдональдса? Для летишь здесь магазинов достаточно. шли в магазин я здесь уже себе выбрала вот такую вот сумочку и выбираю очки эти очки за 7 долларов я выбрала вот такие очки и сумочку все это обошлось 20 долларов Конечно, что тут есть известные бренды одежды. Порвалась обувь, не проблема. Есть любые Ну как же без мороженого? Идем целыми на экране Здесь крутеский блясок. Мороженое просто щикардос. И ну, конечно же здесь есть мини-сор. В супермаркет, и я вам покажу, что там есть. Купить набор для, для пасечек. Здесь есть классная аптека. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!